Да, ребят, я сейчас буду только-только прибежала из зала, поэтому давайте тогда начнем с вопросов, как обычно. Так. Я пользуюсь детским жирным кремом за аптеки, но ссылочку на крем, который Свет рекомендовал, тоже почему? Так. Угу. А, Света, когда я переведу? Так, Владимир, это уже в личку мне написал. А, Светлана, подскажите, Кинга Белоба теперь на сухих днях пить во время занятий спортом? На сухих днях на то они и сухие. На сухих днях, ребят, ничего не пьем. Нет, это не на сухих днях. у меня звука нет чудо я смотрю читаю просто много-много всего в чате я смотрю где есть вопросы ко мне света у моего отца инсульт поражена левая часть тела рука вообще не работает нога плохо ходит с палочка только по квартире были в практике выздоровления людей с инсультом на лечебном голодании или на автономии да я уже говорила что были но тут зависит от того, сколько лет, какое питание. Опять все те же самые моменты, которые нужно будет уточнять. Вот без них, ребят, никак. То есть нельзя так, что вы два предложения написали и вам вердикт, который вот сто для вас работает. Вы тоже должны это понимать, да? Света, ты упомнила, что на 21-дневном семинаре будешь рассказывать про, род, про роды. А ты не могла бы здесь, на трехдневном семинаре, хоть немножко рассказать об этом? Почему именно, хочет, а почему именно род не хочет есть? И на плане психической энергии, что с ним связано? Благодарю. Я, у меня есть и в этом и эфиры, я в эфирах это много говорю, и об этом мы тоже говорили, упоминали. Давайте, ребят, на те вопросы, которые я не отвечала, потому что у нас остался сегодняшний эфир и вечерний эфир. Потом мы с ребятами уже идем туда, в глубину. Светик, еще вопрос. Хроническая боль годами с детства, насколько я себя помню в копчике. Это от чего? После еды даже ходить невозможно. Благодарю копчик. Но нужно смотреть, во-первых, скорее всего, копчик ты ударяла, потому что копчик сам по себе, это то, что зарождается. Если он сам по, он сам по себе, болеть не может. Это была либо травм травма внутриутробная, либо при рождении, либо какая-то еще. Просто так травма, она... Просто так копчик не болит. Это... Это такая, наверное, своеобразная, своеобразное начало нашего каркаса, я бы так сказала, где вы можете собраться либо разобраться за счет того, насколько вы можете вспомнить, что у вас происходило с копчиком. То есть я же говорила, да, есть, есть эфир у меня только, где я тоже говорила, что зрение, вот многие говорят зрение, зрение, зрение это копчик. Я там немножечко тоже рассказала. Светлана, почки, Мират, молча, вы говорили, что затронете тему финансов. Успеем сегодня? Нет, финансы мы будем только на марафонах проходить. А, когда стартует завтра? Марафон 21 день. Когда стартует завтра? А, давайте, давайте также сделаем в 10 часов первый, первый эфир, но я. У меня просто физически, ребят, не получается записать, но я обязательно сегодня, сегодня обязательно в эту группу запишу коротенький эфир, когда мы начнем, когда мы стартуем. Вот, туда в группу прям скину. Так что не переживайте, все равно вас это не пройдет. Как ты считаешь, могут быть автономы полные? Да. Автономность, ну, ну, тогда... в смысле, что не еды, я имею в виду, автономия? Да. А, ну чеки? да, я поняла, а, не еды могут, да. потому что у меня очень, ну, как вот Баранова с Григорьевна полная была. И не знаю, вот она сейчас жива, не жива, вот, ну, как-то сомнение немножко. Как человек не пьет и не ест, и он полный, может быть, как-то для меня это загадка. Это, это не от этого, это вообще не от этого, это же не от еды, ребят, вес он вообще не от еды. Если человеку так комфортно, то это комфортно, это действительно, вот, это его, по-другому он не, как бы, он не видит что себя понятно. в том теле, или что-то. Угу. Э -э я такие вещи рассказываю либо на ретрите, либо на, прям, на марафоне, только вот не на 21-дневном, который вот глубокий ретрит. Я такие вещи тоже там рассказываю, почему так происходит, угу. что, что мы делаем со своим телом, чтобы было понимание. Все а, понятно. Типа. Спасибо. Стол. Меня, плохо Меня плохо слышно? Да. А, не Нет, хорошо слышно, хорошо слышно. Хорошо <с> слышно, <toutes> Света. А вот как я правильно поняла, что вот 21 день ретрит будет в основном очищающий скажем, и немного психологии. Да. А с пятого да. в основном психология, да? Пятого ну, февраля да, психология, да. Ну, это для, для таких, для улетевших, как, это, как многие из нас в этом чате, да. Понятно. Это уже mm -hmm. про другие миры, а, что, что, нами, что нашими клетками управляют, как управляет как выйти из-под этого управления, что а, mm -hmm. такое депривация, почему мы спим, почему мы не спим. А ретрит, это уже следующая стадия, когда мы уже можем пощупать, да, вот так вот сказать, свои клетки, и перепрограммировать свою программу генетического рода. Вот что такое ретрит. То есть все по ступенькам. Здесь мы очищаемся, очищаем тело, очищаем сознание, приходим к легкости, пониманию, надо нам идти дальше или нет. Потому что не всегда надо идти дальше. Где-то так комфортно. Комфортнее в этом мире, где в пятницу пивко, там какие-то вечеринки. Это для этого весь мир заточен. Мы вообще вываливаемся из этого мира со своими размышлениями, и со, своим, со своими убеждениями, и со своим вот этим вот, то, что начинаем считывать какую-то информацию, которая вообще не должна быть для нас. Ее закрывают, закрывают, а мы на тебе к раскрытию пришли. Вот. Поэтому, да, все постепенно. Благодарю. Так, угу. ребятки, очень много вопросов, как попасть на марафон. Постоянно скидывают вот эти вот портяночки. Ребят, спасибо, что перекидываете еще раз как попасть заходите по ссылкам если что-то непонятно заходите по ссылкам и пишите их обновляют постоянно добавляют если видим что какие-то вопросы появились еще добавляем какие-то поля чтобы были более понятны поэтому все время все время все время пишем чтобы было вот прямо максимально понятно марафон будет в какое время я в, в этом чате уже вам все расскажу сегодня Сегодня обещаю, сегодня обязательно расскажу все максимум до 10 часов вечера. Все успеете, все точно так же будет в записях. Так, Света, здравствуй. Можно использовать сумах вместо соли. Расскажи про какао. Смотрите, ребят, чем меньше вы, любая... Любая специя, я бы так сказала, да, соль это тоже специя, любая специя, соль, сахар, какие-то горечи, они у нас должны постепенно отваливаться за ненадобностью, то есть сначала мы убираем сахар, от сахара отказаться проще всего, потом мы убираем соль. Почему от сахара проще отказаться, чем от соли? Потому что соль она у нас присутствует даже в тортиках Вы это все прекрасно знаете да вот не каждый будет например анечка выключи микрофончик пожалуйста а, нет. а то ты там подшипываешь не каждый будет например коптить рыбу с сахаром а вот тортик сделать солью это вообще святое дело вот Поэтому от соли сложнее всего отказаться. Специи, например, горькие специи, нам нужны до последних этапов восстановления тела, потому что они нам позволяют менять свой, давайте назовем так, внутренний мир. Я не люблю это слово микрофлора, бифида, бафида, которых мы никогда не видели, просто верим ученым. Вот. Я все-таки, давайте их назовем просто своим внутренним миром, когда... Любая горечь, любая специя, вот горькие, я имею в виду, какие-то травы размолотые, какие-то перцы различные, лук, чеснок, они нам до каких-то этапов позволяют вычищать свой внутренний мир. Но соль, она всегда тормозит, всегда тормозит, поэтому если вы все-таки хотите перейти на более здоровое питание, потому что вы перешли на более здоровое питание, то да, то вы можете, пожалуйста, вы же можете кушать и просто салатики красивые, там, запи... там не знаю, какую-нибудь пареную рыбку, там, куриную грудку, и тогда для вас это будет здоровое питание. Если вы хотите идти к познанию себя, то убирайте соль, не нужна она вам, она вас всегда будет задерживать в этой плотности, всегда. Вот, а какао тоже... На каких-то стадиях, если хотите полакомиться, ну, смотрите, когда вы будете все-таки идти к самопознанию, у вас не будет стоять впереди еда. Вот как раз на семидневном марафоне, который будет 5 февраля, мы как раз об этом и будем говорить. Вот про это. Когда вы поймете, что такое самопознание, это не просто я себя познала, я себя полюбила. Нет, это когда ты себя понимаешь, что ты можешь находиться сразу в нескольких плотностях, в нескольких реальностях. И тогда у тебя то, что было вот здесь, вот интерес, он становится никчемным по сравнению с тем, что ты можешь почувствовать, понять, увидеть, прочувствовать и прожить другую жизнь. И тогда вот это вот все становится неинтересно. Ты просто в какой-то период времени будешь поддерживать свое тело, которое еще не перешло на другое питание. Какими-то легкими продуктами, о которых ты даже не будешь заморачиваться, чтобы их приготовить, порезать, не знаю, там поперчить, посолить, еще что-то. Ты просто закинул какой-нибудь овощ, фрукт, зелень, неважно что, и пошел дальше. И пошел дальше в это осознание. Светочка, про какао сыроедного, сыроедного производства. Почему после него болит сердце и давит голова? Один раз после большой дозы скрутила правую сторону тела в судороге. Ну, вот ваше тело же, оно вам не... Это единственное, кто вам никогда не соврет, это ваше тело. Все остальное, оно может вам выдавать любую реакцию, кроме вашего тела. Вот. Ну, и это же... Это... Ну, это тоже естественный продукт. Вообще, ребят, у меня... Вот сейчас приезжали ко мне ребята в гости, я вам вчера говорила, да? И они мне рассказывали, они немного совсем поработали на сыроедческом производстве. И они сначала с таким энтузиазмом, они говорят, ох, сыроедческое производство, мы сейчас вот такие вот молодцы, и мы сыроеды, и там сыроеды, и там сыроеды. Все здорово, но когда ты начинаешь в этом вариться, когда ты понимаешь, из каких ингредиентов делают вот это, или там, например, какие-то конфетки, пироженки, сколько туда добавляют масла, Сколько туда добавляют того-то и того-то, и тогда он смотрит и думает, господи, лучше бы ты, блин, шоколад обычный съел, чем вот это вот всего. Вот, поэтому здесь, ну, настолько нужно... Вот я скажу честно, я ни разу в своей жизни не пробовала никакого сыроедного, сыроедного шоколада, сыроедных конфеток, сыроедных там еще что-то. Максимум, что... и Изыски блюда, которые я пробовала, это сыроедный борщ, который я себе делала. И то, там было а, куча он, дикороса, вот, а, свекла и там еще какой-то там чуть-чуть ин ингредиентов. Вот это вот мой составлял борщ. Все остальное, когда ребята рассказывают, а вот это, вот, а вот это, вплоть до того, что сыроедные пиццы делают же, а там сыроедное мясо делают. Но вы же понимаете, что это просто баловство, вы не сыроед, вы балуетесь, вы балуетесь в игру под названием же. Сыроед – это то, что когда человек уже переходит на определенный вид питания, потому что ему же неинтересно то, он уже идет другим путем по всем категориям. Вот, Светочка, можно ли использовать семя укропа и чеснок против паразитов? свое отношение к массажу живота по головам. Ага. Семя укропа мне очень нравится. Насколько против паразитов, я не могу сказать, но я прям не вижу, что он хорошо помогает против паразитов. Чеснок можете использовать, но я могу сказать, что у меня всегда на чеснок была не очень, не очень хорошая реакция моего физического тела. Я как только ела чеснок, вот чтобы мне... Вот я себя очень долго прорабатывала с этим чесноком. Но у меня просто получается, что кровь, она... Когда я уже с ребятами сдавала кровь, смотрела до чеснока и после чеснока. И она, вы знаете, у меня таким тяжелым рисунком складывалась, так скажу. Что это не мой продукт, а кому-то может быть хорошо. Вот поэтому... А по... К массажу живота по голову я не знаю, ребят, я не, я не видела его технику, я очень мало вот таких вот книг читала, э, читаю, сейчас я вообще не читаю, сейчас я вообще м, вижу ту информацию, которая есть, она, она не написана в книгах, поэтому не знаю, не читала, правда, но я думаю, что если массаж живота, если он не передвинет ваши органы туда, куда не нужно, то это, наверное, хорошо. Но я всегда говорю, что, ребят, на сухих днях у нас очень подвержены передвижению все наши внутренние органы. На сухих днях, когда идете на сухие дни, очень-очень аккуратно делайте какие-либо массажики, потому что вам очень легко будет сместить органы, а потом, когда начнете есть, у вас что-нибудь прихватит. И прихватит очень даже так нешуточно. Так, ребята, Светлана говорила, что на канале можно просматривать эфиры, только я информацию на каком он... канале. Вот, да, спасибо, ребят, что уточнили. Угу. Светлана, ты в одном из прошедших эфиров говорила, что расскажешь про сон и депривацию сна. А про сон я прям рассказывать не буду. Я, наверное, говорила, что я в 21-дневном марафоне. Да, я там расскажу. А здесь я просто могу сказать вам, что у нас мозг. Когда мы засыпаем, у нас мозг, я уже говорила об этом, начинает, по-моему, там от 7 до 8 раз больше работать, чем он работал, когда мы в бодрствовании находимся. Это первый момент. Второй момент, что мы можем спать либо левым, либо правым полушарием, и это у меня тоже был эфир, я там рассказывала. И, конечно же, я уже неоднократно говорила, что если вы возьмете не так давно, буквально там какой-то, по-моему, в 17-18 веке еще, это совсем вот рядышком. Если вы посмотрите там старые книги вот этих вот наших правителей, каких-нибудь там царей, там, кто они там были, кто был у престола, то у них были кровати, а кровати были такие короткие, то есть чтобы они могли вот полулежа сидеть, и много-много подушек. Я не знаю, может быть, кто-то застал. Вот я когда приезжала к бабушке, и у нее тоже, знаете, вот эти вот были подушка на подушку, еще подушка, и вот это вот э, каемочкой, вот это вот все э, плетеное крючком, вот эти красивые такие рюшечки, вот это все сделано. Даже бабушки, они, у них не было такое спать на, ну, по крайней мере, вот у меня, у моих бабушек не было такого, чтобы спать на полу. Они всегда спали в полусидячем состоянии. Вот. Это первый момент, потому что не гоже было царю, если вы прочитаете книги, не гоже было царю а, заб, забывать, а, забывать до день, то есть сегодняшний день. Вот, Это все прекрасно знали, и поэтому всегда а, дремали, а, вот а, именно те люди, которые царствовали, они дремали всегда а, в полусидячем состоянии, в подушках. И их прислуга, не помню, как она правильно называлась, у них были такие узкие-узкие скамейки, вот, и они на этих скамейках спали, они понимали, что они могут тоже на них только дремать, потому что как только они начинали поворачиваться, они сразу же падали, вот, все было под это заточено, и я же, у меня астма с детства, ну, прямо она совсем с раннего детства, и я, получается, ну, я не знаю сколько, вот, если кто астматик, ну, даже если не астматик, вот эти вот аэрозоны для астматиков, они появились мне, мне у меня она появилась, когда мне было, наверное, лет, лет 13, то есть такая уже достаточно деваха была, лет 13, а до этого максимум, что было, это только когда приступ, никогда астматическое состояние, а когда приступ уже увозили на скорой, на капельницу, а до этого, то есть перед приступом ты где-то 7 дней находишься в подобном состоянии, вот, и когда ты находишься в подобном состоянии, астматики, они не могут лежа спать, они задыхаются, и они, вот я спала всю свою детство, я спала в полном состоянии, всегда, вот. я очень редко когда ложилась, это когда вот я там приезжала на какие-нибудь там в, жар... в теплые страны, так скажем, да, и для меня вот оно было лучше, потому что там у бабушки приезжала, за мной никто не следил, ем я или не ем, я спокойно могла не есть. То есть меня в детстве вообще не заставить было есть. И я даже несколько раз лежала в больнице с дистрофией, я рассказывала ребятам. Да? Вот, то есть не потому, что я была дистрофиком, потому что родители переживали, что я ничего не ем, я худая, вот. а я была очень активным ребенком. И не у всех людей есть такое, что им нужно обязательно поесть. Это я уже знаю по себе. Вот. А если что-то глубже, то я, конечно же, более другую информацию, я ее, ребят, не могу дать на открытый эфир. Эти эфиры будут в открытом доступе. Не все люди подготовлены, не все люди вообще, им нужно знать эту информацию. Давайте побережем их нервы, а кому нужно, вы все равно узнаете эту информацию, поверьте. Либо через меня, либо через себя, либо еще через кого-то. И вы приходите на марафоны. Да, не пойму, Светлана, а вот боль с детства в районе Копчика, это ну, тоже боль может пройти? Или что-то нужно, может быть, обратиться к врачам? Боль в районе копчика. Это в районе копчика или сам копчик? Это был какой-то удар? Это Какое повреждение было, чтобы понимать, что значит боль в районе копчика? Это с детства. Вот э, ребенок себя помнит просто уже больше 25 лет, но сколько себя помнит, столько и боль вот это есть. То есть она с, с детства. Это, она нужно она... Его вводить... Нет, подожди, это нужно вводить в легкое гипнотическое состояние и смотреть, откуда пришло. Попчик просто так болеть не может. Ну вот она покушает и говорит, тогда идет осложнение. Вот ты за кого говоришь сейчас? Тяжелее. Эти, ну вот подожди, Хелина, подожди, Галина. Я думаю, что если Галине будет это интересно, она про себя спросит. Правильно? И я ей уже расскажу про нее, вот как это лучше сделать. Потому что мы сейчас не можем частную информацию. Ты говоришь, вот она говорит. Я тебе буду говорить, чтобы ты ей передал, или как? Если я тебе задам вопрос, ты же не сможешь мне ответить на него. Никогда не задавайте вопросы про кого-то. Всегда акцент на себя. Как только вы задаете вопрос про кого-то, вы всегда отворачиваете ну, вот Мой брат, себя. например, он сидит в инвалидной коляске. Я его сейчас не могу, ему не дозвониться ничего, я просто спрашиваю, вот его тоже можно поднять с коляски, если он уже 10 лет сидит в инвалидной коляске? Если он хочет, то он может начать это делать, если он хочет, не ты. Не пойму, на 21-дневном марафоне mm. будет практика сухих дней или только теории? И практика будет, конечно же, тоже. Как же мы без практики? Без практики. Слава, расскажите, как влияет или не влияет на наше тело пирсинг в кубке, в ушах и тому подобное? Я раньше, ребят, думала, что это все ерунда, это все не нужно. А сейчас. Я не скажу, что это какое-то вот прям такое грубое влияние. Я вам, я насколько сейчас, вот смотрите, вот кто-то может сделать татуировку, да, и, например, ему эта татуировка надоест, и она его будет всю жизнь обременять, пока он ее не сведет, либо не забьет чем-нибудь другим. А может человек сделать татуировку, либо ручкой нарисовать, и вот он будет себе двое вот пока вот я сейчас вот это рисую, пока я это рисую, вот у меня происходит в жизни вот это. И да будет так со мной, пока не сотрется вот это и вот это. И у него она будет работать. Он дает сигнал своим клеткам открыть его пространство вот в таком-то ракурсе. И теперь все, что касаемо татуировки, все, что вы делаете со своим телом, вы через кожу проводите, через кожу проводите тот... Тот посыл, который должен вывести, вывести вас э, во внешний мир, свой, э, во внешние открытия своего мира. Ну, вот Я бы сейчас назвала бы это вот так, не иначе, потому что я вижу, как это происходит, я вижу эту энергию, когда человек вот это делает. Только это все должно быть абсолютно осознанно. Есть, э, конечно же, детям прокалывать уши, э, но я бы не стала. Это мы хотим быть, чтобы они были красивыми, да? А хотят ли они в осознанном бодрости, чтобы у них там что-то было? Это уже другой вопрос. Позвольте своим детям решать, а там, крестить, не крестить, там, кто-то разрешает делать. Сейчас я смотрю, в тату-салонах разрешают, там, 7 лет детям делать татуировки. Я не против татуировок? Нет, ни в коем случае. Но когда в 7 лет нет осознания у ребенка, какая, какую татуировку, что он будет с ней потом делать? Вот. Так, была спеццена для участников на 21 день марафоны для закрытой группы. Ребят, это была цена для тех ребят, которые уже состоят в группе, не которые хотят схитрить, такие, о, я сейчас схитрю, я и туда, и туда вступлю, там мне без разницы, что, но зато будет вот такая-то скидочка. Вы же хитрость на, на, на себя направляете, не на меня, поймите. И поэтому те ребята, которые, это была предназначена для тех ребят, которые уже состояли до трехдневного марафона в этой группе, понимаете? Вот. А не для тех, кто вновь поступил, и такие, я сейчас здесь всех на хит... обману, всех всем дам, расскажу, как нужно правильно делать. Не про это. Для экологичного выхода и входа, но она не может а, отобрать у вас еду. Вот в Левине с цвету. А, все, понятно. Да, была вроде. Да, все ребята, которые у меня там уже были, они все уже зашли, кто захотел. Здравствуйте. Так. Светлана, расскажите, пожалуйста, как влияет на нашу энергетику накладные ресницы и татуировка бровей? Накладные ресницы, все, что... Накладные ногти, накладные ресницы, накладные волосы. Я считаю, что это вы... Вот все, что вы наложили на себя, это вы накладываете на себя, что-либо приземляя себя. Про татуировку я вам только что рассказала. Да? Это касается любой татуировки. Если вас это... Если вам это нравится, если вы это вкладываете аспект красоты самого себя в этой плотности, то пожалуйста. Вот. Сейчас многие говорят, а как же там вот в этой краске находится вот то-то, то-то и то-то. Мы разобрали с татуировщиком эту краску по, по мельчайшим пунктам. Я, конечно, этих слов уже не выговорю, что, из чего состоит эта краска, но я вам скажу в двух словах. Когда вы делаете татуировку, она у вас моментально, во-первых, лишний пигмент, он моментально выводится через сукровицу, во-первых. Во-вторых, она в саму кровь, эта, эта краска не попадает. И то, что вы вдыхаете за день в городе, в большом городе, я имею в виду, не вот просто взяли большой город, ну, например, вот как вот у меня там большой город, да, вот вы вдыхаете вредных компонентов на 1,7% больше, чем вы сделаете, ну вот примерно вот такого вот э, татуировки. Один день, представляете? То есть она у вас вывела лишнее, э, вот это вот э, через сукровицу вывела лишнее, и все, что есть, вот этот пигмент в коже остался, он уже, он не, нет у него такого, что он каждый день вас давит. Нет. У всех уже проверены эти материалы, и если вы не делаете где-то в подворотне, да, если вы делаете у сертифицированных мастеров, но если вы туда что-то вкладываете, если для вас это важно, если это действительно для вас важно, если вы понимаете, что вы делаете, для чего вы делаете, какой конечный эффект, конечный результат, сухой остаток должен быть вот в этом, в чем вы делаете, для чего вы это делаете. Если вы это четко осознаете, так оно у вас и будет. А если мы говорим именно о физиологической вредности, то сейчас это я к этому отношусь абсолютно спокойно. Вот это не так вредно, то, что мы делаем каждый день. Это не так вредно, чем мы моемся, чем мы дышим, что мы закладываем себе в рот, чем мы чистим зубы, чем мы красим ногти. Многие девочки еще красят, да. Вот. это это все настолько, настолько по-разному и я вам могу сказать что есть несколько племен которые себя полностью покрывают краской вот. да она на природных компонентах но тем не менее это то тот, тот же самое э, э, травма кожи да, травма кожи которая идет с заживлением все такое они полностью себя вот, вот, вот на 100% покрывают свое тело. И это племя, я не помню, ребят, как оно называется, я думаю, что можно загуглить и посмотреть. Вот. И в этом племени даже на сегодняшний день продолжительность жизни, она составляет больше 470 лет. Вот. Конечно, вы мне можете сказать, а если бы они не делали татуировку, то, возможно, еще бы дольше жили. Возможно, мы этого, наверное, никогда не узнаем. Поэтому вот еще раз говорю, вот вы настолько можете свое тело контролировать, вот настолько, что вы даже не представляете, у нас же нет миссии, чтобы мы здесь, вообще, по большому счету, у нас нет миссии, чтобы мы же здесь жили там, не знаю, там, в, в этом городе, в этом доме, в этой квартире максимальное долгое количество лет. Нет, у нас по-другому. Раскрываетесь и переходите на следующий уровень, в следующую плотность. У нас же как планета идет, она постоянно. То есть, почему она? Mm. Вот сейчас очень многие, давайте вам открою вот маленькую зацепочку, маленькую вот такой вот... шторку отодвину, да? Сейчас же очень многие говорят: "Ой, смотрите, сейчас все раскрывается, ночь там сварога закончилась, темные силы отходят, сейчас начинается свет, начинается пробуждение, начинается светлое время." Земля идет, ребята, на убывание, у Земля постоянно в перевоплощении. Вы думаете, только человек перевоплощается, только он идет через реалькарнацию получая новый опыт. Земля точно так же, просто сейчас она идет максимально на убавление, и у вас открываются те возможности, чтобы вы максимально смогли считать то информативное поле, которое было заложено в вашем генотипе, чтобы понимать, что после перевоплощения земли вы идете сюда проводником, либо вы идете в следующей плотности. Все, эту тему закрыли пока. <laughs> Не для этого эфира. А, так, коронки металлические зубы мертвые под одним. Коронки металлические, зуб под... зубы мертвые под ним. Ребят, зубами вообще отдельная история. Это они очень много дают зубы. И очень мало кто из стоматологов, к сожалению, может действительно правильно пролечить зуб. То есть бывает так, что зуб лечат, сам вот этот вот, как называется, он? нерв удаляют, да, каналчик там вроде заделывают, все. А вот в этих вот микроканалах, которые не подобраться, там остаются эти бактерии. И если, например, зуб, отвечающий за ваше благосостояние, да? ну вот так вот назовем, вот эта вот форма зуба, отвечающая за ваше благосостояние, если его вот таким образом вылечили, то вы можете так, вот вы и это вроде делать, и это делаете, и это делаете, вот все вроде хорошо у вас, все вроде замечательно, а благосостояния нет, потому что вот те микробики остались, и они точно так же продолжают свою работу, то есть у нас и зубы отвечают за каждый аспект вашей жизни, и это тоже можно все исправить. Я больше чем уверена, что каждый момент можно исправить, но к нему нужно идти, чтобы к нему идти, ребят, я вам скажу на своем опыте, да, вот как я сейчас иду, вы не всегда, у вас будет депривация сна не потому, что вот вы такой благой, весь пошли в депривацию сна, у вас не будет времени спать, потому что у вас будет время только на познание того, что вы есть, вы будете просто хапать эту информацию, Потому что иначе у вас другого пути не будет. Вы либо успеете ее и переформатируетесь, либо не успеете, и вам придется идти опять на реинкарнацию. Опять умирать, потом опять без памяти тут рождаться, там еще что-то. Вот, Я так уже не хочу. Вот. Поэтому я пытаюсь идти другим путем, не пытаюсь, я иду другим путем. Вот. Поэтому зубы это такие аспекты, да. Я пропустила, есть список, что нужно подготовить на 21 20... Ребят, там, смотрите, на 21 день не парьтесь, там многие из-за рубежа, у которых не сразу же можно заказать что-то. Я сегодня запишу ролик, вот, это все, это то, что нам нужно будет. И после этого я буду говорить, вот, например, делаю лекцию, и через сутки, через двое мы это начинаем делать, то есть у вас всегда будет в запасе достаточно количество времени, чтобы к этому подготовиться. Так что не переживайте. Мне нравится, когда маты. <laughs> Спасибо. Если толк от катушек Мишина? Сепера Хильди, Хильдекларк. Я от не знаю катушки Мишина. Я, я только знаю аппараты Саши Феклистова. Он мне все аппараты э, высылает. Мы с ним общаемся. Мне нравится, что он без такой рубаха парень я его называю такой нравится мне Сашка и я вам могу сказать что те аппараты которые, которые у него есть которые он, он делает они действительно идут очень я, я вижу эту волну я чувствую эту волну но я вам могу сказать что э, вот эти вот аппараты он их делает с чистым сердцем прям вот он их он их скажу так не он их делает потому что делать их может кто кто вот он их создал с чистым сердцем, с чистыми намерениями. Они идут с чистой, со светлой вот этой вот энергетической волной. Но если в тебе есть вот это вот какое-то сомнение, какой-то страх, еще что-то, оно в тебе его поднимет. Уберет или не уберет, проработаешь ты себе или не проработаешь, это уже другой момент. Но то, что если в тебе вот это вот говнецо, оно все в тебе поднимет, оно пойдет на вычищение. Поэтому тоже очень аккуратно. Почему перед месячными хочется объедаться неполезными продуктами, с чем-то связано с психикой? Как влияет окрашивание волос? А, ребят, на себе попробовала окрашивание волос. То есть я, я вообще очень неприверженец красок, да, всяких. Но тут мне что-то захотелось, и мне, ребят, такие, вот тебе надо, я так, ох, думаю, да. И, Какое-то время мне было действительно хорошо, приятно, а потом я психологически поняла, что это не, моя, не мой свет. То есть цвет, цвет волос влияет на ваше свечение. Оно очень сильно влияет на ваше свечение. И когда у вас искусственный цвет волос, то ваше свечение, оно всегда... Знаете, когда лампочку включаешь-выключаешь, оно всегда начинает мерцать, оно не может сосредоточиться на одном свечении, и вам тяжелее получить какую-то информацию. Но это я так вижу, потому что кто-то в одном, в одном цвете волос ходит много лет, и он уже себя не представляет в другом цвете. И вот когда вы ходите в одном цвете много-много лет, то тогда у вас уже меняется ваш, так скажем, психотип, и вы можете более спокойно к этому относиться. И вы меняете свой цвет волос вообще, ведь не потому, что вы хотите вот так выглядеть, а потому что то те знания, то свечение, которое предназначено для вас по вашему типу кожи, по вашим волосам, по вашим там зубам, по вашему телу, если вы его не можете принять по каким-то причинам, эти знания, то вы начинаете в себе что-то менять в том числе и фигуру, толстеть, худеть, красить волосы, и даже вы можете спро... спровоцировать, чтобы у вас начали выпадать зубы, когда вы не можете получить определенный пласт информационного ресурса, который предназначен для вас. Вот, тоже если в двух словах. Скажите, пожалуйста, были ли в вашей практике люди с э, эндометриодными кистами яичника в случае исцеления, а также с молочной железы в случае исцеления? А, смотрите, с молочной железы в случае исцеления нет, а, рак был у женщины молочной железы. С четвертой на вторую мы сделали его. Вот. С четвертой на вторую сделали, и она потом сказала, она говорит, я все-таки хочу, чтобы у меня полностью это все прошло. Я хочу все-таки добить это, господи, как оно называется облучение, да, вот как, как оно правильно называется, ну, вообще общем, вы меня поняли, вот. И говорит, я вот это вот сделаю, и если нужно будет, я тебе еще напишу, у нас было с ней сопровождение. И она вот пошла на химиотерапию, и больше вот мы с ней не созванивались, она мне больше не писала, не звонила. Как пошло дело дальше, я не знаю. Но то, что мы за два месяца с, четвер... с четвертой группой, ребят, четвертая группа, не каждый врач что это берется. С четвертой группы, то, что мы а, перешли на вторую, мне кажется, это огромнейшие результаты всего за два месяца. Но это вот настолько... Но мы работали с ней не только с питанием. Конечно же, мы работали с головой и достаточно много. И у нее были... Ну, много, она молодец, она прям так проработала, она... Она, она мне рыдала так, что это вообще, ну как бы не каждый человек готов идти вот на такие раскрытия себя. Вот, Поэтому такое было. Вот. Когда планируется второй марафон? Если вы говорите 21 день, то мы сейчас входим, у нас завтра будет с ребятами четвертый день. Вот, Потом, возможно, сделаем 40 дней. Если вы говорите про такой же безоплатный, то я думаю, что это будет не раньше, чем через полгода возможно осенью где-то будет вот так вот не раньше потому что а я понимаю что вот три меньше чем три эфира вы ничего не познаете на этих трех на этих трех всего за три дня потому что информации куча делать меньше эфиров не вижу смысла а три эфира если у меня еще какая-то какие-то свои дела какие-то проработки с своими ребятами то у меня получается полностью-полностью эти дни вообще вылетают, это достаточно, ну, очень забит у меня день, поэтому часто я их делать точно не смогу, но я смотрю, что нравится ребятам, скорее всего, через полгода сделаю, не раньше, вот. Можно после 15 дней использовать полынь, заменить ее пижмой или какой-нибудь другой травой. Замените, но сделайте ее только однородной. То есть, если пижму, то только сделайте пижму. Вот. Но пижма, она пожестче. вот, И пижма, она, смотрите, смотрите, чем отличаются полы, например, от пижмы. Полы, когда вы ее, вот на выходе, ребят, кто не подписался в школу автономии, там в закрепах есть, как входить в сухие дни, как выходить из сухих дни, что и как делать. И там как раз расписано про полынь. Вот. и когда вы выходите из сухих дней на полыни, лучше, конечно, выходить, как показывает практика, лучше выходить из сухих дней на полыни. А почему на полыни? Потому что полынь, пол чайной ложечки завариваете на пол-литра горячей воды, через полчаса начинаете маленькими кружечками, вот такими буквально там по 100 мл, по 50 мл начинаете пить, вот. И когда вы начинаете пить, у вас все, что застоялось на сухих днях дня, дня в печени, у вас начинает потихонечку отходить. За счет теплоты начинаются у вас э, все, все сосудики расширяться, а спокойно та, та желчь, которая застоялась, она будет спокойно отходить, потому что полынь, она очень желчегонная. А нам очень важно, чтобы отходила именно печень, э, именно желчь вот эта вот скопившаяся. Все, печень начинает вычищаться почки начинают потихонечку работать вот и получаются вот эти вот клетки которые от, как сказать то мертвые смотрите опять же давайте мультяшным языком расскажу как происходит у нас в организме после 48 часов до 48 часов у нас просто идет очистка организма, просто органы отдыхают После 48 часов у нас начинается, начинает, клетки начинают хотеть есть. То есть мы же им не даем жидкость. Вот. И вот есть, например, две клеточки. Вот одна здоровая клетка, а одна больная. Вот. И так как в здоровой клетке больше жизненного тонуса, она из больной клетки, чтобы ей не умереть, она высасывает всю жизненную энергию из больной клетки. И в больной клетке ничего не остается, остается только чехольчик, я так называю его. Вот это можно посмотреть под микроскопом. Остается вот этот чехольчик. И когда мы начинаем пить полы, полы из-за своей горечи она не впитывается, она через межклеточное пространство просто проходит, она не впитывается. У вас после полыни нет отеков. И когда полынь идет, она получается, вот этот чехольчик, она его смывает то есть, ну, например, ну, наверное, там от 30 до 50% этих чехольчиков смывает. И когда вы начинаете потом пить и есть, из здоровой клетки появляется здоровая. А если вы выйдете на соках, на воде, там, еще на чем-то, то, то вот, это вот, вот этот чехольчик, он обратно, на, он обратно надуется, и здесь будет как была безжизненно мертвая клетка, так она и будет безжизненно мертвая. И мертвая будет делиться на мертвую. Когда мертвая делится на мертвую, вы смертный человек. Когда вы убираете эти клетки, и здоровая клетка делится на здоровая, вот оно пошло ваше бессмертие, понимаете? Если вы заменяете какой-нибудь другой травой, например, пижма, отличная трава, но в ней очень много масел, и вот эти вот масла, они не уберут этот чехольчик, они его замаслят и оставят здесь, оно его не смоет, масло не смоет его. Оно его оставит. И у вас паразиты уйдут, и у вас будет более здоровая клетка, которая, которая меньше контактирует с паразитами в межклеточном пространстве. Вот поэтому решать вам. Так, полное отсутствие зубов о чем говорит? Ну, во-первых, что нужно посмотреть вообще, почему у вас полное отсутствие зубов это не просто так, это ваш, скорее всего вы были на, давайте так, есть заболевание, потому что зубы выпадывают, есть возраст, потому что вот вы так такой был образ жизни, а есть достаточно в молодом возрасте, то есть до 50 лет бывает, что человек теряет все зубы. Это как раз тот момент, когда вы готовы к новому этапу своей жизни, к новому, к новому осознанию себя, но вы туда не пошли. Вот. И ваши антенны сказали, ну и до свидания вот такое тоже может быть это так это я прям грубым грубым языком это говорю так на какой период начали набирать по-разному у меня же у меня много заходов было ребят Стан скажите пожалуйста что можно сделать с молочницей в организме кандида Были случаи с молочницей слушайте молочница очень хорошо на сухих днях проходит очень хорошо на сухих днях проходит но и молочница Опять же, я уже ребятам говорила, смотрите, для девочек очень, если болезненная менструация, если молочница, если какие-то проблемы с женскими органами, но только это подходит только не для беременных. Если беременный, то тогда мы этого не делаем. Берете какой-нибудь, либо детский горшок, либо кастрюльку, либо маленький таз, ну, чтобы вот он был небольшой, Наливаете туда буквально вот столько вот горячей воды, ну не горячей, вернее, кипятка из чайника, наливайте кипятка, чтобы прям пар был. И туда немножечко э, марганцовки. И все это морганцовки столько, чтобы она была такая ядреная марганцовка. И садитесь на корточки, ну где-нибудь, чтобы вас не видели, да, без всего, без нижнего белья, садитесь на корточки вот над этими парами. Точно, будь здоров, там у меня ребенок сидит, ну Садитесь вот на, над этими парами, парами э, марганцовки и сидите минут 15, и уже после первого раза никаких болезненных месячных, если какие-то задержки бывают очень часто у молодых девочек при гормональном сбое, задержка менструального цикла, если при обычном питании, да, и чтобы не пить какие-то таблетки, один-два раза сделайте, после первого раза, как правило, уже все восстанавливается, максимум два раза, и у вас все восстановится, попробуйте. Вот, потом просто это все вылейте и сходите там в душ. Вот так. А, Света, в моей практике есть случай исцеления по этим заболеваниям. Так, Светлана, где найти того, кто посмотрит в копчик? Вы сказали, надо смотреть. Ну, посмотрите, я не знаю, где вы живете, в каком городе. Посмотрите, кто в вашем городе, в ближайших городах. Нужно смотреть такого мануальщика, который еще энергопрактик обязательно, чтобы у него было, блин, все 21 в одном. Вот как-то так. По специи обещали рассказать, какие можно и лучше употреблять. По специи я рассказала. Все употребляем в процессе, потихонечку, потом постепенно убираем. Ребят, давайте еще вопросик, и я побегу, и вечером у нас с вами последний эфир, который трехдневный марафон, а потом с ребятами мы переходим в следующее. Благодарю за ответ. Что делать, если плохо переношу горечь после полыни, очередь хочется заесть? горечь после полыни но ведь это горечь то ведь она же не от полыни идет у вас горечь это ситуация у вас которую какая то есть неразрешенная которую вы так тщательно замазываете своей жизни эта ситуация связана с, с каким-то мужчиной это может быть отец это может быть сын это может быть ваш какой-то любимый мужчина что-то у вас было в жизни, что, что вы очень глубоко прячете и сами себе врете, что это все прошло. Вот откуда у вас эта горечь идет, потому что полынь, она на самом деле не горькая. Я вот когда пила полынь, я даже до сих пор помню вот этот вкус, у меня почему-то он казался сливочным. И посмотрите, насколько разные люди пьют, могут пить одну и ту же а, полынь, и на, у всех какие разные вот эти вот, одни пьют и нормально, а другие говорят, вот я прям не могу вот этот горечь, меня выдавливает. Это не сначала эфира, есть в практике выздоровления людей с инсультом. С инсультом есть, да. Я у меня есть практика, я, я, я сама делала. Ты же будешь на одном дне, я я расскажу. Спасибо, Слончик. Это да. Можно рассказать, если есть. Еще раз. Аритмия. Аритмия. Аритмия на сухих днях или вообще? Нет, это не у меня, у мамы. А маме сколько? 80. 80. Ну, мама-то хочется. Лучше не трогать, ребят. Ну, что вы хотите в 80 лет, если человек сам уже не готов на это? А, больше ходить. Аритмия можно... Это же уже густая кровь. Это, представляете, сколько солей. Если вы даже начнете убирать эти соли, это настолько мама должна сама этого захотеть, потому что их только убирать нужно займет как минимум года два. О, а иначе ее просто скрутит, если вы начнете сейчас менять что-то в ее жизни. Давление, скорее всего, у нее. Цвет. а если ага. вот у меня периодически бывает аритмия? Ну, приступы бывают периодически, раз в год. Угу. Мне не выходить на 21 день. Ну, а так да. нормально, все. Мы же, ребят, мы же не 21 день будем а, в лечебном голодании. Мы же там будем в практиках а, больше понимать, что с нашим телом происходит, почему у нас эта аритмия. Я же буду вот эти вопросы задевать, зад, зад, зад, зад, зад, зад. раскрывать. Почему у нас аритмия? Что она дает? Тем более раз в год. То есть это же не та аритмия, которая в физиологии создана. Это та аритмия, которую ты себе придумала. Для чего тебе это нужно? Что ты прячешь под этой аритмией? Почему тебе нужна эта передышка раз в год со своей аритмией? Здесь же столько всего закопано, столько всего интересного. Ребятки, давайте буду заканчивать. Мы с вами час, и еще вечером встретимся. Уже темно, а у нас света нет. А мне нужно как-нибудь заглядеть, еще успеть телефоны. Вот видите, я уже, меня уже скоро не видно будет, вот я так у окошка сижу. Я всех обнимаю, пишите вопросы, я всех их посмотрю, я сейчас сразу же выхожу из чата, чтобы долго не искать вот, эти вопросы. И все, вечером мы с вами в 22 часа, мы с вами встречаемся. Все, всех обнимаю, всем спасибо за вопросы.